Это приятно. Привет из Пинска. Пинск, привет. Сегодня, друзья, не самая обычная ночь. А немногие знают про меня, что я, кроме того, что являюсь талантливым рэпером, также любитель, популярный сочинитель анекдотов про Чупчу. И вот как бы на досуге. Вот есть сайты, например, юмор Юморнет.ру там я зависаю с ребятами. Ну, все в нашей компании, эти хайп любят тоже анекдот про чукчу. И пишем какие-то анекдоты, когда они попадают на главную. Очень приятно. И вот сегодня я бы хотел рассказать вам топ 10 моих любимых анекдотов про чукчу. И я надеюсь, мы хорошо пройдем время и посмеемся. Итак, номер 10. Анекдот про чукчу номер 10. У Чукчи спрашивают, чья космонавтика самая лучшая в мире? НАСА, гордо ответил Чукчи. Ну что, ребят, шмите... Шмите нам смайлик какой-нибудь, если. Ну вот Блин, ш, шмайлик, Если жуткий. вам анекдот понравился, шлите, шли, шлите нам Шмайлик. Блин, девятый анекдот жуткий. Так, я Сань, ну не, не читай анекдоты до того, как я их прочитаю. Ну так неинтересно. Все, Все, спокойно. Итак, девятое место. Девятое место. Чукча спрашивает ты крыса или свин? Свин, отвечает Чукча. А почему? Свин мужского рода. Сексизм это плохо. Да, видите, даже чукчем не чужит. Сексизм. Старый добрый сексизм. Шлите ладонь, если вам понравился этот сексистский бородатый анекдот. Шлите недовольный смайл, если вам не понравился сексистский бородатый анекдот. Победим. Так победим. Стикер, это, была, война это было девятое место. Так, финовой пишет, блин, ну хуй знает, это не очень. Даже финовой это понимает, друзья. Даже финовой это понимает. Вот эти вот подлизы все, да? Давайте, ребята, забудем этот старый добрый сексизм и перейдем уже светлое будущее, где нет сексизма, но есть анекдот про чукчу, занявший восьмое место. Однажды приходит беременная чукчика врачу. Релод, первый сраки. Так. Тише. Однажды приходит беременная чукчика к врачу. Доктор, живот раздула. Да ты ж беременна. Супер. Чего? Три двоечки. Блин. Это неплохой анекдот уже. Это только начало анекдота, он уже два раза разъебает. Однажды приходит беременная чукчика к врачу. Доктор, живот раздуло. Да ты ж беременна. Однако быть не может, муж в тайге. А ты, наверное, с другими мужчинами спала. С мужчинами нет, с геологом спала. Так ведь он предохранялся. А как? Однако тряпку мне на морду кидал. Oh, Ой, светлое за будущее жуть? без сексизма. Что oh. это за... ah, я просто в шоке. Блять, охуеть анекдот. В чем анекдот, блядь? Это просто сцена унижения беременной Чукчи. Какой-то кошмар. Ой, это просто ладно. Ой, ребят, это восьмое место. Блин, слава это, это уже зашло слишком далеко. Так, так тише, тише, это только восьмое место, ты уже все даешь заднюю. Давайте, ребята, ну, оцените этот анекдот, блядь. Не надо все. Давайте просто забудем о нем. Просто Пришлите не какой-нибудь смайл, который выражает ваши эмоции, чувства. Может быть, это отвращение, может быть, горделивый смех. Я не знаю. Ребята, присылайте свои смайлы. Первое место еще не скоро. Сейчас мы только восьмое прочитали. Читаем седьмое. Седьмое место. А где-то про Чукчу. Идет Чукча по пустыне, видит записку. Прокопает 3 метра клад. Ну, прокопал, а там еще записка. Прокопает еще 5 метров клад. Ну, прокопать надо? Прокопал. Еще два метра копать надо. Прокопал еще два метра, а там сундук. Мучился час. Открыл, открыл. Там только записка. Китайский шутка, а теперь попробуй, вылези. Блин, китайцы поработят нас. Я вот к чему веду. Ну что-то я бы не поставил, этот тут так высоко в рейтинге, седьмое место для него многовато. На 20, ну, лайков, на 20 лайков это я думаю от китайцев, типа, ой, чоп ч, обманули опять довольны, блядь. Ладно, давайте перейдем к шестому месту Раз, это так Не, ну он ор, пишет лол то есть Многим понравилось Ладно, ребят, если мы вас повеселили То тоже уже, да, достигнута какая-то цель Нашего эфира Итак, давайте Перейдем к шестому месту Однажды вернулся Чук Часохоты Жена ему и говорит Что ты хочешь? Однако есть хочу Она его накормила Что еще хочешь? Однако пить хочу Она его напоила что еще хочешь? Однако спать с тобой хочу. Переспали. Что еще хочешь? Однако лыжи снять хочу. Все это время он был в лыжах. Ну, это классический юмористический классический, прием. Да. Он должен был быть в рейтинге, потому что это как классика юмора. Каждый должен да. знать да, шутки вот эти. Когда, читает, да, Или когда классика. ты думаешь, что это брундук ну, едет да, да. за рулем, а оказывается, что это какая-то ватрушка китайская или... Или просто сена. Так, ну что, друзья, перейдем к пятому месту. Открывается пятерка. Очень таким объемистым анекдотом. Фональ. Ну, надеемся, он будет смешнее, да, чем предыдущий. Давайте. Получил Чукча зимой трехкомнатную квартиру. Приходит к нему в гости на новоселье. Показывает Чукче им квартиру. Заходит в первую комнату, там окна раскрыты, ветер ледяной дует, снег на полу лежит. Здесь у меня тундра, говорит Чукча. Заводит во вторую комнату, та же картина. И здесь у меня тундра. Заходит в третью комнату. Окна настиж, метель, сугробы по пояс. Здесь у меня тоже тундра. А где же ты живешь? спрашивают гости. Заводит Чукча их в туалет. Там олени и телени, шкуры на стенах висят. Тепло, уютно. А здесь у меня яранга. А куда же ты в туалет ходишь? Как куда? В тундру. Поняли, он прям в комнатах у себя серит, блядь. Тупой чукча. Я Как обычно, когда только дошли до самой мякотки. Четвертое место, друзья. На, ну подождите, присылайте свой смайл. не скучный смайл. Присылайте в чат скучный смайл, если этот анекдот показался вам убедительным. Как безнрукий мальчик, стоящий на инвалидных ногах. Блин, так. откуда это? Вы вспомнили, откуда это? Нет? Нет? Так. Так, ребята, ну что? Да, анекдот вам понравился? Я вижу много улыбающихся смайликов. Арища пишут, арища, да. Определенно. Много людей смеются. Очень рад, я что этот анекдот вам доставил, друзья мои. Мы переходим к четвертому месту. Это до тройки. До тройки, вот, я вот одно место не добрался, до бронзовой медали, этот анекдот, ну, и я рад вам его представить. Купил Чукча первый раз баночку растворимого кофе, читает, положите одну чайную ложку кофе, берет и кладет в рот, добавьте по вкусу сахар, берет две ложки сахара и кладет в рот, залейте кипятком и хорошенько перемешайте, набирает в рот в воды и начинает прыгать, приятного аппетита, глотает смесь, усмехаясь говорить Ха, придумают джерель. <секс> Блядь, это хороший анекдот. <секс> Блядь. Да, это хороший анекдот, друзья. Ну, четвертое место, почти бронзет, конечно. <секс> ну, посмотрим, кто же вырвался в топы. Топ три. Ну сейчас ребята, ребята в чате. А то я вижу много смеющихся смайликов, даже слезки у некоторых у глаз уже выступили. Я вижу, у вас выступили слезки. Ну, вы отсмеетесь хорошенько. Когда смеетесь, лучше всего придерживать свое пузо, чтобы не обрегаться. Так, поехали, друзья. Откроем тройку призеров. И бронзу сегодня получает следующий замечательный анекдот. Давайте послушаем. Северный полюс. Большая льдина. Встречаются русские, американцы, чукча. Сели, развели костер, выпили, закусили, ну и само собой время поговорить. Американец: Вот у нас морозы. Выйдешь зимой отлить, так струя прямо на ходу застывает. О, Русские. А у нас выйдешь зимой воды набрать, опустишь ведро в колодец, вытаскиваешь. Просто шапка льда, Чукче. А у нас зимой выходишь из юрты. Слово скажешь, замерзает и падает. А вот весной такой пиздеж начинается. Ладно, эта шутка была слишком, настолько смешной, что мы а, сейчас не будем над ней смеяться, а как-нибудь, когда будут грустные времена какие-то, вспомним эту шутку и посмеемся над ней. Но бронзу, она получает заслуженно, я думаю. Думаю, да. А, и давайте тогда посмеемся над серебром. Спрашивают у Чупчи. Почему ты ходишь в такой грязной одежде? Ты же недавно приобрел стиральную машину. Чукча не может. У Чукча голова кружится. Нормально. Да? Нормально? Ты еще сам залазит и кружится. О, глупый Чукча не может раздеться. Ребята, я раньше, вот до того, как я тебе анекдот почитал, даже не думал, что Чукчи настолько глупые. Настолько глупые люди. Я думал, Чукчи это такой же человек, как мы если им дать образование, то они э, могут добиться любых высот. Но теперь я понимаю, что они просто очень глупые. Зачем они залазят в стиральной машине и вытворяют все эти штуки с ананасами? Ну ладно, ребят. Это все. Лирическое отступление. Мы здесь собрались все-таки, чтобы почитать анекдоты. И вы наверняка уже в нетерпении. Вам хочется узнать, какой анекдот про Чукчу Оказался самым смешным в этом миллениуме, mm -hmm. в этом тысячелетии. Анекдот про две чукчи сразу. Две чукчи идут по берегу Белого моря. Один. Вау, я нашел 10 баксов. Молодец. Дурак, зачем ты их выбросил? Подделка. Почему? Ну где ты видел десятку с двумя нулями? Давай, все. Хороший анекдот. Всем доброе утро.